привет алюминий воздушный аккумулятор что это такое и как это собрать альтернативная энергия на канале это для сборки такого элемента понадобится любой кусок алюминия и куча угля чем этих составляющих компонентов больше тем будут выше показатели этого элемента В качестве этих двух элементов мы выбрали обычный алюминиевый радиатор от компьютерного процессора алюминиевый ну, любая тряпочка, выполняющая роль сепаратора и не дающая замкнуться двум электродам и обычный древесный уголь работает такой элемент следующим образом алюминий как более активный металл находящийся в электролите взаимодействует с накопленным в угле воздухом но ну, точнее с кислородом который содержится в воздухе то есть взаимодействует два элемента это алюминий и кислород если собрать такой элемент из большой алюминиевой банки насыпав банку угля то тогда такой элемент будет показывать значительно выше характеристики ну в данном случае Наша конструкция в таком виде Так как алюминий более активный Металл он будет являться минусом Нашего элемента Ну а кислород накопленный в угле Будет плюсом Так смотрим Напряжение Расходным материалом у нас являются Алюминий и вода ну, Алюминий постепенно Растворяется в водном растворе Очень и очень медленно в таком элементе поэтому служить он будет очень долго подписывайтесь на канал ставьте лайк пока